Кремеры провозились. Так поставили кремер. Так поставили кремер. Так. О, красота. Такая красота. Ладно, поставили. Так, можно немножко обычно раздвигают, чтобы было тут немножко расстояние. Ну и сейчас померим. Ну, теперь другое дело. Другое дело. Шума. Так, ну вот. Латается немножко. Латается, латается. Вообще-то в этих случаях другую надо ставить. Я знаю, какую надо камеру. камера называется U-образная. Такие пожмите. О, вижу, я еду. О, вот они, краймеры все. Вот они все, краймеры. Так. Вот она, краймеровый. Так, 35. 35. На 25. Да, Что ты такой, Саня? Саня, ну давай я сейчас клямеру поставлю и приду. Саня, одна секунда. Саня, обижайся, Саня. Вот такое важное дело. Саня. Видишь, Саня, с простой камерой болтается, видишь, где-то вот картина. Вот это называется простая камера. А где непростая? А я сделал U-образную. Я сделал u а камеру, она Саня, немножко другая, немножко завалена, но она у нас пригодится тоже. Так, где она у меня? Саня, вот она, вот V-образная 35 мм, 35 это у нас здесь будет, а у нас будет 40, Саня, у нас будет 40. Вот она, Саня, а почему такая? А вот ты сейчас увидишь, а. сейчас увидишь и поймешь. Вот ты же самая тоже дотошная, Саня. Где она нарисована? Она нарисована в учебниках во всех. Каких? По кругу для профессионалов. У-образная клямера называется. Кто они? Авторы? Авторы? список. Неизвестны. А. А то, пест... отец. Вот с кем а, Это очень хорошие люди. Да. Они, состоят, Они состоятся на вообще. Дисп <сёк> да, состоят. А, вот видишь, в чем, чем фишка? Нужно а, кровищик <клышек> <клышек> даже ногой прижмет, чтобы «Да. ему зацепить. Кровщик без ноги ну, значит, ему место в раю Ставим, вот смотри, видишь? Да no. Мы теперь что делаем? Что мы делаем? Раз да. Вот в образная клямера для этого и делает Спрашивает, для чего в образная клямера? Вот отвечаем вот и эту часть мы теперь можем закрепить вот прижали конечно нужно работать по идее в специально на таких крольных сумках для этого инструмента не надо вот так вот бегать по всему залу а все на месте Вот, все, картина у нас закреплена. Теперь вторая картина, вот она, вот она вторая картина. Проверяем вот здесь, как она тут дышит. И мы что делаем ее? Поднимаем сюда. Ну, это мы сделаем чуть попозже, мы сейчас сначала закрепим саморез который у нас слева да крючка работа тяжелая на крыше саморез нельзя делать на крышах саморез используется 20, не меньше 25 миллиметров как-то не используется кто Ты тебе это так... кто тебе... кто тебе такое сказал Саня? Вот. вот для чего служит у клямера, понятно? Он временный или постоянный? Временный. Вот мы подогоняем. Как тебе его подогонять? Ну его не надо выковыривать, Ты его просто подрежь вот здесь, а это останется. Вот, Понимаешь? Понимаешь теперь? Что-то у нас все молчится. Что здесь плохо? Состояние большое, видишь? Это нехорошо. Поэтому мы что делаем? Мы один момент упустили. Нам надо было, Когда мы делали вот эту картину, нам ее нужно было прижать зажимом. Понимаешь? Вот специальный зажим для кроличка, вот он, сейчас мы его применим, сейчас мы его раскрутим здесь, так